Свадьба – это важный этап в жизни каждого. Давайте узнаем у жителей Казани, в каком возрасте лучше всего жениться. Почему не стоит жениться до 27 лет? Такой вопрос и прям задали тому человеку, который по менталитету принято сразу выходить замуж, когда исполнилось 18 лет. Во-первых, доучиться. Состояться. Финансово, психологически. важно. Нужно вылечиться перед тем, как заводить семью. А нету денег. Да, нужно заработать. Он мне обещал поехать на Майами, но.. Надо, <смех> надо жениться, надо обязательно. Чем раньше, тем лучше. Да. Угу. Вы тоже так думаете. А, а он уже не женатый. Я считаю то, что. Mm -hmm. Можно жениться. <смех> можно как бы пожениться, потом еще раз пожениться, развестись. И как бы когда тебе захочется, тогда и женись. В чем проблема? Главное, фамилию не брать, чтобы потом документы не переделались. Mm -hmm. Не, стоит. Почему не стоит? Почему? Мы женились в mm -hmm. 21. Да, мы женились то Это вообще не стоит жениться. Просто только в 27 лет мама разрешает с другой женщиной время проводить. Это мы знаем ответ на этот вопрос. Мы не в браке. Можно это отложить. Потому что брак это устаревший суд капитализма. 27 лет можно в первый раз подержаться девочкой за ручку. Не хочу учиться, хочу жениться. Согласны ли вы с этой фразой? Пишите в комментариях. А это был соц.вопрос и я, Салия Гизатова. Всем пока.